Государство в государстве – это теория заговора, которая, которая определяется как люди в правительстве США, которые тайно контролируют государственную политику. Тайно? Да ладно вам, люди. Государство в государстве это и есть те люди, которых нанимают в правительстве США и которых невозможно уволить с помощью людей, которых мы выбираем, с помощью президента и конгресса. Это Федеральная комиссия по коммуникациям, ЦРУ, СЕК, Федрезерв. Эти люди все контролируют? Могут ли они создавать законы? Бля, да! Они называются регулирование для каждого закона, а мы выбираем Конгресс, чтобы он проводил наши законы. Есть 20 регуляций, применяемых федеральными агентствами, которые имеют намного больше последствий для нашей жизни, чем что угодно, что Конгресс мог бы когда-либо принять. Существует ли тайное правительство? Да! Можем ли мы уволить их? Нет. Могут ли президенты уволить их? Нет. Все просто так спроектировано, чтобы политические партии и активисты не могли влиять на тайное правительство. Вы понимаете весь ужас нашей ситуации, народ? Извините, это не секрет. Это открыто, настолько, насколько это возможно. В прошлом... С 1975 года 200 тысяч регуляций прошли со стороны федеральных агентств, включающих 900 тысяч страниц текста. Люди! Это ни хрена не секрет! Все настолько открыто, насколько это возможно. Государство государстве контролирует Америку. Проснитесь, люди! Блин, используйте немного здравого смысла. Спасибо.